За дичь, задичь Боже, как стыдно, как стыдно, Боже, как стыдно, как стыдно, стыдно, стыдно. Короче говоря, я хочу, хочу себе восьмой фон мечта, хочу, хочу, хотя молчу, хочу, хочу, ни мамки, ни папки, не, не, не купит, копит неком и бабок не Хочу, хочу, себе iPhone 8, кричу, please. Купили мне лучший iPhone xx Купи мне iPhone X, мама. Мама, купи iPhone X. Короче говоря, мне стыдно. Ладно, очень Хотел себе новый iPhone, ну но правда, между прочим, я не мажор, не пор, не фантастический герой Тор. Блин, ну как же я хочу iPhone? Что скажут люди? не, ну это сон. Ну разве это телефон, не телефон, с такими не походишь Смеются смейтесь, стану богатым, смейтесь, стану А сейчас я только матом, вежливости нет, простите И настроение тоже, отойдите Идите на море купаться. А мне бы думать, как вот до айфона тут добраться. У каждого моего друга и у подруги. Почти у каждого нормальный телефон. А у меня, блин, твою мать какой-то прям облом. Мне не догнать, хожу туда-сюда, устал уже психовать. Кого просить, кому писать, сейчас вы тут скажете. Харемнены, теди, работы, попрошай, Не родные, не отрицаю. Стыдно, но. Ой, стой, звонит мой тут кирпич. Что за дичь, чё за дичь? Боже, как стыдно. Стыдно. Звонок и так поставил на бесшумный И тут идет какой-то незнакомец По виду закопущенный и умный И мне дает айфон, говорит набро мой шестой Эй, друг, эй, друг, это че сон? Я ему, я в шоке, и что то не пойму Держи, держи, мне говорит, все окей Подарок для тебя, давай, братик, все поки Эй, оу бро. ну как вам видео? Я надеюсь, вам понравилось и вы поставили мне пальчик вверх, потому что я очень сильно для вас старался. Эх, блин, пока не забыл. Друзья, не забудьте нажать на колокольчик возле кнопочки подписаться, возле красненькой кнопочки. И тогда вы получите уведомления о нашем новом видео на канале Видео Baby. Окей? Okay? И ты будешь первый, кто будет смотреть наше видео. Кстати... Вы все видите, что у меня новая бейсболка, да, это уже то 15 или 16 -е. это новый фулкэпс Америки. Вот такой летний чехольчик у меня, Симпсона, смотрите, салатовый, гламурный. Также переворачиваете его, и здесь такая же самая сторона. Прикольно, да? Тем, кто покупает вещи себе через интернет, это либо телефоны там, все, чехлы, сумочки, какие-то одежду, я вам хочу сейчас воспользоваться моментом посоветовать. Есть один сайт, с которого вы делаете покупки на тех же самых магазинах, которые вы всегда покупали, но часть денег возвращается вам обратно. То ли на мобильный телефон, то ли на карточку вашу, да, на, там, на кредитную. Либо возвращается там на WebMoney. Есть несколько способов перевести эти деньги. Чтобы вы не купили, часть денег возвращается вам обратно. Да это вообще, короче, шара. Это реально штука. Мне посоветовали, я сейчас зарегистрировался и покупаю все там. Вот это все, что вы видите, я купил так. Я хочу купить себе все-таки iPhone 10, Реально, вот то, о чем я хотел, я действительно хочу купить iPhone 10 И буду покупать только через этот сайт. Есть две ссылки у меня под видео. Я оставлю еще в комментариях. Регистрируйтесь и покупайте себе все через этот сервис. Там очень много магазинов и Алиэкспресс, и что вы хотите. Сделаем, знаете, даже такое... Сделаем розыгрыш. Нажимаете на ссылочку в описании под моим видео, вот этим вот, или я оставлю в комментариях. Далее переходите, регистрируетесь, пишите свой логин, пароль. Это все очень легко, реально. Заходите уже на свою созданную страничку, копируете, видите, ID номер и вставляете скопированный ваш ID номер. Все. И чем больше будет этих номеров, из вот этих всех мы выберем, реально победителя. Подарок. Будет, Ну, какой? Давайте, я даже не знаю, что вам подарить Давайте, вы пишите в комментариях, чего бы вы хотели И согласно этому, мы уже определимся, какие подарки вы больше хотите, и мы подарим, окей? Значит так, победителя огласим где-то через два видео приблизительно Далее, что я вам хотел сказать? Ребят, все задаются вопросом, где Лера, где Лера, уже все, потеряли Леру Лера сейчас реально каникулы, она, в общем сказать, в отпуске Пусть ребенок отдыхает, потому что вы видели, как мы реально завалены были музыкальными видео. У нас тематика музыкальная, мы постоянно читаем рэп. Каждую неделю у нас выходил рэп-клип. Мы реально в 6 частей выпустили отмазок. Ребенок должен реально отдыхать. Пусть она отдохнет и потом со свежей головой нагорнет. У нее как не школа была, так это в репетиторы, это в тренировки, танцы, обратно съемки, учим текста, записываемся на студии. Потом репетируем, обратно съемки. В общем, ребят, свободного времени нет. Вот такая вот жизнь блогера. Пусть ребенок отдохнет, пусть она себе отдохнет. Потому что мне сейчас ее было просить сниматься видео, она уже просто не хочет. Реально, она говорит, я хочу отдохнуть, я не могу. Она реально устала. У ребенка нет детства. Я стою с вами, регулярное видео выпускаю каждую неделю. Если вам нравится такая тематика, вот как я сделал, короче говоря, в рэпе, пожалуйста, Пишите комментарии обязательно, ставьте лайки, чтобы я понимал, нравятся вам такие видео или нет. Если нет, будем думать, какие снимать для вас. Окей? Ну что, ребята, до следующего видео, до следующего рэпа. Всем пока!